Всем привет! Меня зовут Никита Кузнецов. Погнали! Это видео я хотел бы начать с минутки попрошайничества, поэтому ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал. В этом видео я хотел бы... Э рассказать о старте новой рубрики я ей дал такое название нетривиальное называется советы коротышей в чем в чем же ее смысл ко мне приходят на тренировку люди разного уровня кто-то уже играющий кто-то занимался в детстве кто-то вообще никогда не держал ракетку в руках и происходит процесс обучения я стараюсь объяснить такими терминами как меня учили да как мне кажется и уже с точки зрения более профессионального человека в этом виде спорта, а, а те люди, которые приходят, они, а, как говорится, со своей колокольни все это перефразируют, дают какие-то советы, как более просто объяснить а, человеку эти сложные для начинающего приемы. Эти видео будут крайне короткими, я буду давать всего лишь один совет, но он будет очень полезным и поможет вам быстро научиться выполнять тот или иной элемент. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о том, как выполнить накат слева, либо топ слева. У многих возникают проблемы с этим движением и есть замечательное промежуточное упражнение, которое позволит вам лучше почувствовать мяч позволит э, понять, в какой точке его надо встретить, и уже на базе этого движения вы можете уверенно выполнять топ-спин слева. Вот как оно выглядит. Вот само движение. Я просто под углом, как бы выполняя подставку, встречаю мяч перед собой несколько раз. Когда почувствую это движение, уже в любой момент можно добавить кисть и выполнить либо накат, либо топс. И в конце я хотел бы попросить вас написать э, под этим видео комментарии, что вы думаете об этой рубрике, стоит ли ее продолжать развивать, потому что таких советов у меня накопилось достаточно много. Поставьте лайки, подпишитесь на видео, ну и, конечно, не забудьте э, посмотреть чемпионат мира по настольному теннису, который проходит в Венгрии, в городе Будапеште. Пожелаем удачи э, нашей сборной, ребята, Покажите достойный результат и ссылку под этим видео я также оставлю, по которой можно будет посмотреть. Всем пока, на связи был Никита Кузнецов. До скорого!